Ну, первый вопрос, Ира. Вы э, организовали этот фестиваль, вы его приняли. Вам было тяжело, сложно? Ну, конечно, было сложно. Организовывать фестиваль вообще очень сложно. Всякие технические сложности, ну, неопытность. Ну, все-таки 18 лет немало, поэтому, ну, как-то постепенно преодолеваем сложности. И... и... Население, ну, вернее, даже администрация Тинеса больше нам верит, больше доверяет нам. И, естественно, каждый год становится все легче это все делать. Сейчас, секундочку, я просто первую позаду, но я, честно говоря, так да не проверил, даже да, пробное такое, в общем-то, было. Понятно, так. ты вычеркну. Хорошо. Я, под, я подрежу потом эти кусочки и так далее. Хорошо, у меня второй вопрос. А, вы говорите, администрация вам помогала и так далее. А что именно администрация помогала? Какое у тебя участие было конкретно, вот, кроме того, что дали помещение? Ну, помещение тоже, конечно, стоит немало денег. Ну, ну помогали... Помогали и финансово даже в этом году, помогли немножко, чуть-чуть э, освободили людей от каких-то плат. Эм, для симпозиума скульпторов, например, э, э, священный фонд э, евангелиста Ретинеса», например, берет расходы на себя. Ну, люди стараются, очень стали очень-очень-очень сильно помогать, потому что это, естественно, может быть идеи потрясающие у меня рождаются в голове, но, но финансово трудно исполнимые, естественно. Как вам, как вам лично вообще? это Для вас лично это большие затраты или ну, как-то вы компенсируете это чем-то? Ну вот, к сожалению, конечно, эта система того, что люди сами принимают участие и сами платят, это, естественно, очень неприятный э, фактор. Э, да, приходится, да, и приходится, конечно, из своего кармана тоже платить. Ну, скажите, что ну, идеи стоят того, чтобы люди собирались. Мне кажется, что э, такие встречи дарят людям большую радость. И мне, и, насколько я знаю, всем остальным участникам, фестиваля какое с вашей точки зрения самое большое достижение этого фестиваля фестиваля этого года ну вот в этом году ну во первых потом во первых вот это моя давняя мечта сплылась наконец Тинос это остров на котором родились выросли и стали знаменитыми на весь мир десятки скульпторов. Это огромные имена, их знает весь мир. И мне хотелось бы, чтобы нас был бы полный скульптурами. И всегда я мечтала о том, чтобы организовать такой симпозиум, рабочий симпозиум, где бы мастера бы оставляли бы свои скульптуры на Тиносе. Ну, во-первых, вот это. Вот, наконец, мы добились этого. Вместе с художественным руководителем симпозиума, э, скульптором Янисом Струполисом. Это, это действительно со, э, со, совершится это. И, естественно, я очень рада сказать, что мой э, соотечественник Геллокис Сидис будет с нами тоже работать он родился, он грек, родился в, в Тбилиси и окончил Академию художеств Тбилисскую. Изумительный скульптор, очень маститый, очень талантливый. Вот. Но ну, это вот первое, чего мы добились. Во-вторых, ну, много чего было, естественно. Приехала Света Советская, это золотое перо Руси. Это, ну, наверное, феноменально, потому что люди обычно э, друг другу... Завидуют один конкурс литературный другому литературному конкурсу. А тут получается, что, э, что меня поддерживает другой литературный конкурс. Это, по-моему, очень трогательно. И хотела бы отметить, что не только Света Савицкая помогает мне, ну, естественно, и я и пытаюсь помочь во всем, что она начинает. Но и Елена Ананева это фестиваль э, Дюк э, де Ришелье тоже очень знаменитый фестиваль. Вот. Это второе достижение наше. А третье достижение наше, это, пожалуй, Марсель Салимов, академик Российской Академии Наук, предложил нам в этом году создать академию 9 -Мос. Мы очень много думали над названием, ну вот, в конце концов, решили, что все-таки 9МУС постепенно заслужили какое-то свое, я имею в виду мой журнал 9МУС, что заслужили какое-то место под солнцем, и что есть у нас уже, как, люди видят, насколько серьезно да, мы работаем. Вот. И я должна сказать, 250 писателей, из которых 200 – это знаменитые писатели, и вот… Тут, например, сидит один из наших э, авторов рядом со мной. И это профессор Азатьяни из Кбилиси, мой соотечественник. И все они, естественно, украсили мой журнал. Я думаю, что ну, у нас действительно собрался пот просто потрясающий э, арсенал, потрясающая группа просто рабочая, академики, профессора, потрясающие ученые, не только писатели, но и ученые. По-моему, вот в этом, конечно, наше достижение, что мы их всех объединили. Ну вот, думаем, вот сейчас будем обсуждать, как будет работать вот эта академия. Ну вот, пожалуй, так, что я могу сказать. Чем этот, чем этот фестиваль запомнился вам? В чем его отличие от предыдущих? Да нет, я не знаю, в чем. ну вот всем тем, что я сказала, наверное. Э, ну и, и, наверное, э, и, наверное, группой, которая сегодня собралась со мною, э, это так, такой изумительный коллектив собрался, так, на, так, так они позитивно настроены и, и на таком высоком уровне научном. Были доклады и были потрясающие, то есть на конкурсе Гомера победили просто потрясающие действительно работы, потому что было 5, то есть мы получили 5000 работ. Это, это, это просто феноменально. Наша жюри во главе с Марселем Салимовым работала, не покладая рук, в течение очень многих месяцев. И все что это, это все прочесть, и это все отложить. И, и ну сами понимаете, это ужасная работа, и поэтому я думаю, что, наверное, вот этим и запомнится, что, ну во-первых, конкурс гомера мы проводим творческий конкурс гомера мы проводим первый раз за все время нашего фестиваля, вот. А, ну я думаю, что людям тоже это запомнится. Так, ну все это было очень позитивно в этом году просто, не знаю, просто невероятно. Как вы видите будущее вашего фестиваля? Что вы планируете на следующие годы? Ой, даже не знаю, что я планирую на следующие годы. Ну вот смотрите, если родиться эта Академия, то Академия 9МУС, то работать будем еще больше, наверное. Наверное, будем охватывать еще больше тем. Ну и так будет сделано немало. Будет выставка художников, скульпторов – Наши скульпторы будут работать вместе с, со скульпторами Синаса, которые считаются самыми знаменитыми, самыми, э, самыми маститами по работе мра, по мрамору. И я думаю, и наши научатся от наших от своих иностранных коллег э, много чему, и, и, ино, и ну, иностранцы иностранные скульпторы поучатся у греческих техники, техники обработки, не знаю, каким-то новым вещам. Так что я думаю, что а... Ну а что касается литературного плана, ну, наверное, будет еще, еще много всего. Естественно, будем продолжать наш конкурс творческий. Может быть, еще что-то прибавится. Пока мы еще не придумали.